Здравствуйте, все дорогие наши коллеги. Мы благодарим всех, кто сейчас с нами. Я надеюсь, что нас всех ждет достаточно интересная час, наверное, может быть, чуть больше, о чем мы будем сейчас говорить. Значит, Тема э, глобальная, которую мы с вами разбираем, она анонсирована как применение электронной подписи в электронном же документообороте. Распадается она на, на две основные части. Во-первых, это сам электронный документооборот, каким образом его лучше организовать, вообще имеет ли смысл его организовывать, имеет ли смысл как-то заменять бумажный документооборот э, на электронный. А, второе. Каким образом правильно подписывать те электронные документы, которые у вас в электронный вид переводятся? Многие сейчас предлагают сэкономить, использовать вместо проверенных и действительно надежных решений решения простые, дешевые, упрощенные, но, к сожалению, не настолько защищающие представителей компаний, организаций от, потенциальных, от потенциального ущерба, в том числе и в виде судебных исков. Вот про тему электронной подписи сегодня вам расскажет наш признанный эксперт Владимир Евгений Иванов, директор по развитию нашей компании «Актив». А по документообороту сегодня перед вами выступит Сергей Полтев, наш приглашенный гость, руководитель направления современных ECM-решений компании EOS, одного из лидеров российского, систем российского электронного документооборота. Ну и в конце, в конце всего этого выступлю я, менеджер по продуктам компании «Актив» Андрей Игнатов, я расскажу вам, каким образом вы можете удаленно подключаться из домашнего, из своих домашних офисов, куда мы все попали благодаря самоизоляции, которая еще не закончилась из дома, к сети предприятия с помощью рутокен VPN нашего продукта для безопасного подключения. Мы начинаем. Я передаю слово Владимиру. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги, уже уважаемые гости, участники вебинара нашего. По списку зарегистрировавшихся я видел, что достаточно много зарегистрировалось коллег из удостоверяющих центров, которые в теме, мягко говоря, не хуже нас. Но я думаю и надеюсь, что они тоже сегодня извлекут какую-то пользу для себя. Вот. А поговорим мы сегодня о, об электронной подписи, о том каким образом на уровне законодательства она регулируется, потому что уже ну, почти 20 лет мы живем в условиях, когда есть тот или иной закон об электронной подписи. Сначала это был один ФЗ, теперь вот у нас 63-й федеральный закон об электронной подписи, и э, он претерпел за время своего существования определенные изменения и мы будем э, основываться на его текущей редакции. Вот. по порядку ведения, значит я прошу вас всех задавать вопросы. Вот если вы посмотрите в правом верхнем углу, есть э, такая иконка э, в виде облачка с вопросиком. Вот я прошу вопросы писать туда, для того, чтобы мы могли их отслеживать, для того, чтобы мы э, четко понимали, что это вопрос, там, а не какая-то реплика, не требующая ответа. Да, но, тем не менее, если будет так случаться, что вопросы... Будут попадать в чат. Нам поможет наш добрый волшебник Игорь Якименко, который под видом компании Актив сегодня у нас в составе участников выступает, да, и будет транслировать ведущим эти вопросы. Почему я так упираю на вопросы? Да, потому что в своей ежедневной деятельности мы взаимодействуем. И с пользователями электронной подписи, и с удостоверяющими центрами, и с разработчиками приложений. И мы видим, что на самом деле, хотя вот тот же самый закон существует достаточно давно, далеко не все его когда-либо видели, да, и не все понимают, как с этим всем работать. Особенно, что касается технологий, которые применяются в электронной подписи. Значит, вот сразу в чатике я вижу вопрос, что запись вебинара интересует участников. Запись вебинара ведется, я думаю, что мы ее разошлем участникам. Вот. Ну, вступительные слова сказаны. Давайте переходить к делу. Итак, 63-му закону. Я глубоко в него вдаваться не буду. Расскажу о том, что касается в основном пользователей, то есть участников электронного взаимодействия. Есть такое понятие, когда различные организации, граждане обмениваются электронными документами э, в тех или иных информационных системах вот то что касается удостоверяющих центров э, удостоверяющие центры и так знают да, а нам как пользователям ну в принципе не обязательно это знать глубоко вот итак мы поговорим о том э, какие виды электронной подписи существуют, какие условия должны э, выполняться для применения того или иного вида электронной подписи, какие э, условия должны выполняться, чтобы для конкретного электронного документа э, электронная подпись была равнозначно собственноручной, то есть понятно, что у нас исторически существует собственноручная подпись. Это имя, фамилия, отчество, написанные от руки на материальном носителе, но ну, чаще всего на бумаге. Вот. А электронная подпись она достаточно сильно отличается от собственноручной, Своими свойствами, и об этом мы тоже поговорим. Итак, давайте начнем с терминов определений, без которых мы не сможем обойтись. Ну, они приведены так, как они приведены в законе. Например, электронная подпись – это информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме или иным образом связана с такой информацией, и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. То есть тут ну, понятно, что это несколько накручено, да? а, и не совсем понятно, что это такое, да? если читать это в юридическом виде. В обычном виде, ну, как это вот, в практическом виде электронная подпись это вовсе не то, что участники взаимодействия получают в удостоверяющем центре, они вовсе не электронную подпись там получают, а сертификат ключа проверки электронной подписи. Но в обиходе часто используется, наверное, постоянно и практически всеми, что пойду в удостоверяющий центр, получу электронную подпись. К этому уже все привыкли, хотя это и неправильно. Итак, электронная подпись – это в большинстве случаев, когда мы говорим об электронной подписи, это некое число, которое вычисляется на основе электронного представления документа и соответственно связано или включена в такой документ вот для э, вычисления электронной подписи у нас есть другое число это ключ электронной подписи ну, в законе определяется как уникальная последовательность символов но фактически в любом случае это число каком-то представлении предназначены для создания электронной подписи и для того чтобы другой участник взаимодействия мог проверить электронную подпись под документом существует ключ проверки электронной подписи а при этом два ключа эти связанные жестко математическим соотношением то есть Каждому ключу подписи соответствует а, ключ проверки и а, соответствие их однозначное. А, для чего же нужен сертификат ключа проверки электронной подписи? Исторически а, обмен документами да, или сообщениями каким какими-то а, происходил а, между участниками а, в формате один на один. То есть участники могли каким-то образом пообщаться, обменяться ключами, которые они будут использовать, и в дальнейшем, как бы основываясь на том, что они уже знакомы, применять эти ключи для проверки. Вот. А когда у нас электронная подпись вошла в жизнь, что я говорю, вошла в жизнь, что я имею в виду, ну на самом деле это некое приложение математической теории криптографии к бизнес-процессам, если можно так сказать, и это та технология, которая из области информационной безопасности органичным образом перешла в бизнес-практику. А в бизнес-практике у нас зачастую контрагенты между собою знакомы, но им каким-то образом нужно друг другу доверять. И доверять тем документам, которые, которыми они обмениваются. Вот, собственно, сертификат ключа проверки подписи. Для того и существует, чтобы а, идентифицировать лицо, подписавшее документ, чтобы каждый участник, Взаимодействие мог понять, кем именно подписан данный документ. А это электронный документ, в нем содержится, собственно, сам ключ проверки подписи, в нем содержатся реквизиты или атрибуты владельца, как то там имя, фамилия, там, ИН, СНИЛС и и и и и Там много много разных атрибутов. и вот. и и этот документ подписывается Электронной подписью удостоверяющего центра. Удостоверяющий центр это фактически центр доверия во всей системе обмена электронными документами. То есть это некая сущность, которой вынужденно или добровольно доверяют все участники или должны доверять. Вот, соответственно, для создания электронной подписи у нас используется ключ подписи, для проверки подписи – ключ проверки подписи, и для идентификации лица, подписавшего документ, сертификат ключа проверки подписи. Закон определяет три вида электронной подписи. Это простая электронная подпись, Uh, усиленная неквалифицированная электронная подпись и усиленная квалифицированная электронная подпись. Uh, все три эти подписи, все три вида uh, объединяет uh, одно свойство, одно, и оно очень важное. Да? Каждая из этих подписей должна uh, позволять установить лицо, подписавшее документ тем или иным способом. То есть, когда мы говорим о простой электронной подписи, да, когда она выполняется с использованием каких-то кодов, паролей там, и прочих странных вещей, мы всегда должны иметь возможность проверить, совершил то или иное действие лично до да, установить личность этого человека идентифицировать и э, тут на самом деле э, достаточно э, большой пробел да у, у простой электронной подписи существует и много заблуждений на этот счет что какой-то код куда-то пришедший на какую-то почту обязательно будет считаться простой подписью. вовсе нет по крайней мере, участники взаимодействия в информационной системе всегда должны иметь возможность определить личность человека, который, собственно, воспользовался этим кодом или паролем. А еще важным свойством или отсутствием свойства «простая электронная подпись» можно характеризоваться как подпись, при помощи которой невозможно проверить целостность документа и его неизменность после подписания. То есть никаких преобразований и вычислений с текстом документа при использовании простой электронной подписи не происходит. И фиксируется только факт подписания. Мне лично не совсем понятно, Польза вот от такой подписи, да, когда одна из сторон может запросто поменять текст документа и определить это какими-то достаточно доверенными способами будет невозможно. Вот. Вот свойством проверки целостности и неизнаменности документов обладают как раз усиленная электронная подпись, неквалифицированная и квалифицированная. Они обе получаются в результате криптографического преобразования с использованием ключа электронной подписи. При этом, собственно, это преобразование, оно... Фактически двойное да, при использовании асимметричных криптографических алгоритмов. То есть сначала вычисляется хэш, так называемый, да, то есть это однонаправленная математическая функция, в которую, собственно, помещается документ в электронном виде, в своем, в цифровом, и вычисляется некое длинное число которая однозначно соответствует тексту этого документа. Потом уже при помощи ключа подписи этот хэш подписывается. Далее. При проверке подписи да, таким же образом проверяющая сторона вычисляет хэш да, и проверяет подпись под этим хэшом. То есть, если э, два этих хэша совпали, значит, документ не изменялся в процессе его передачи. И не вносились в него никакие изменения, ничего не потерялось. И обе эти подписи создаются с использованием средств электронной подписи. Значит, э, давайте э, сосредоточимся больше на квалифицированной подписи потому что она включает в себя фактически все то, что относится к неквалифицированной, и устанавливаются дополнительные требования. Во-первых, для подписания документа нужен квалифицированный сертификат, Требования к этому сертификату, установлены в подзаконном акте к 63-му закону, это 795-й приказ ФСБ. Вот. И по составу сертификат должен соответствовать вот этому 795-му приказу. При этом сертификат квалифицированный должен быть выпущен специальным удостоверяющим центром, одним из многих, так называемые аккредитованные удостоверяющие центры. То есть это удостоверяющие центры, прошедшие процедуру аккредитации при Минкомсвязи, которая является одним из регуляторов в области применения электронной подписи. И она, собственно, регулирует деятельность удостоверяющих центров. Министерства, оно, да, вот. И для создания и проверки подписей используются средства электронной подписи, которые прошли успешно оценку соответствия требованиям, которые предъявляются к, электрон... к средствам электронной подписи. Эти требования установлены в другом подзаконном акте. Это 796-й приказ ФСБ, если кому интересно. И э, обычно э, вот эта оценка соответствия происходит в процессе э, сертификации. То есть простонародье, средства электронной подписи должны быть сертифицированы ФСБ. Вот. То, что, это то, что касается видов электронной подписи. Далее. Мы же электронной подписью пользуемся не просто так, а для того, чтобы обеспечить значимость документов, подписываемых этой подписью, в частности, юридическую значимость для того, чтобы можно было разрешать какие-то споры и конфликты между хозяйствующими, хозяйствующими субъектами, как это называется. Итак, значит, у нас есть тут три таких больших момента, что первый момент касается квалифицированной подписи. Это подпись равнозначна собственноручной подписи на бумажном носителе, на физическом носителе по закону. То есть, если мы пользуемся квалифицированной подписью, нам фактически нужно выполнять только те требования, которые относится к квалифицированной подписи, и документы, подписанные ей, будут равнозначны бумажным документам, подписанным собственноручным, то есть иметь будут юридическую значимость. Для того, чтобы обеспечить юридическую значимость неквалифицированной усиленной подписи и простой подписи, а, нужно тоже а, дополнительные какие-то условия соблюсти. Да? А, ну, во-первых, а, какие-то федеральные законы и их подзаконные нормативные акты могут, могут устанавливать правила применения неквалифицированной и простой электронной подписи для юридически значимого документа оборота. Это во-первых. А во-вторых... А, Должно быть заключено соглашение, может быть заключено. То есть, если это у нас не определено законом или под законом нормативным актом, тогда должно быть заключено соглашение между участниками электронного взаимодействия. Вот. И в этом соглашении должны описываться, собственно, правила, по которым применяется электронная подпись. Порядок создания электронной подписи, порядок проверки электронной подписи, порядок разбора конфликтных ситуаций и так далее и тому подобное. То есть, для того, чтобы обеспечить э, юридически значимый обмен э, документооборот и обмен документами электронными, э, не всегда обязательно применение квалифицированной подписи. Можно в определенных случаях использовать неквалифицированно усиленную подпись или простую значит что касается требований к простой подписи в документе должна содержаться сама простая электронная подпись мне на самом деле не совсем понятно, каким образом она там может содержаться, да, если это код, пароль, ну, в общем, какая-то некая такая вот сущность секретная, да, которую надо не всем сообщать. Либо это просто указание на то, что документ подписан простой электронной подписью. И обязательно должна содержаться информация, указывающая на лицо подписавший документ. То есть на конкретного человека с его фамилием, именем, отчеством и так далее. Вот. При этом применение ключа подписи обуславливается правилами. Правила эти разрабатывает оператор информационной системы. И, собственно, участники системы, да, они принимают эти правила для взаимодействия. Хочешь взаимодействовать, принимай правила, не хочешь, не принимай и не взаимодействуй. При этом должны быть установлены правила определения лица, подписывающего электронный документ, и обязанности лица, создающего или использующего ключ простой подписи. В частности, это к этим обязанностям относится обязанность соблюдать конфиденциальность ключа подписи. Это вообще говоря, общий момент у всех ключей подписи, вне зависимости от того, какой вид подписи используется. Ключ подписи должен быть конфиденциальным. Вот. При этом вот правила определения лица многие операторы информационных систем ну, там, по большей части они достаточно размазанные, и многие операторы уповают на какую-то достаточность идентификации и так далее. То есть популярная такая нынче штука, как пришлите селфи с паспортом. Это, ну, такая, с нашей точки зрения, штука за гранью добра и зла, находящаяся. Значит, теперь давайте посмотрим на требования к использованию квалифицированной подписи. Значит, как я уже говорил, сертификат должен быть создан и выдан аккредитованному ЦЕ список аккредитованных удостоверяющих центров можно посмотреть на сайте Минкомсвязи значит сертификат должен быть действителен на момент подписания тут есть важный момент что ключи электронной подписи и сертификаты ключей проверки подписи имеют сроки действия. И срок действия там не безграничный. А срок действия этот устанавливается, во-первых, регулятором, то есть ФСБ, когда происходит оценка соответствия. Когда разработчик средства электронной подписи получает вот этот сертификат в документах, да, там в правилах пользования, в формуляре а, написано, а, какой максимальный срок действия а, ключа подписи а, может обеспечивать то или иное средство электронной подписи. И основываясь вот на этих документах, удостоверяющий центр уже может... Должен назначать срок действия сертификата, ключа проверки подписи, который он выпускает. Вы наверняка можете это посмотреть в документе, который называется «Регламент удостоверяющего центра». У каждого аккредитованного центра это опубликованный документ. И очень полезно с ним ознакомиться. Ну, до того, как начать взаимоотношения с тем или иным удостоверяющим центром. В принципе, они все похожи, но могут быть разные нюансы. Вот. Также значит, при использовании квалифицированной подписи должен определяться положительный результат проверки принадлежности владельцу сертификата. То есть сертификат этот должен собственно, проверяться. Да? Для проверки сертификата существует такая штука, как OCSP да? и список отозванных сертификатов. Значит, есть цепочка проверки сертификатов которая может состоять там из двух и более звеньев. То есть на самом низком уровне это сертификат конкретного лица, дальше сертификат удостоверяющего центра, дальше сертификат вышестоящего удостоверяющего центра. И у нас в стране есть такая сущность, как головной удостоверяющий центр, который подписывает сертификаты всех аккредитованных удостоверяющих центров. Соответственно, вот, это провер... вот эта вот цепочка должна строиться, и сертификат должен проверяться. Как любой электронный документ, что он сам, его целостность не нарушена, изменения в него не вносились и так далее. И при проверке подписи да, должно подтверждаться отсутствие изменений таким же порядком, да, внесенных в документ после его подписания как я уже раньше рассказывал. И нужно убедиться в том, что для создания и проверки квалифицированной подписи и ключей, и сертификатов были использованы средства электронной подписи сертифицированной, то есть прошедшие оценку соответствия. Теперь давайте посмотрим на обязанности участников электронного взаимодействия. Что должны делать, что обязаны делать участники? Мы не берем сейчас в рассмотрение обязанности удостоверяющих центров, мы пока вот по участникам. Значит, во-первых, участники обязаны обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей то есть сохранять их в секрете не давать доступа к ним третьим лицам и так далее если же существуют подозрения что ключ электронной подписи конфиденциальность его нарушена то участник взаимодействия обязан уведомить удостоверяющий центр, и других участников электронного взаимодействия. При этом должен произойти отзыв сертификата, то есть удостоверяющий центр включит этот сертификат в список отозванных сертификатов, который по правилам издается, ну, как правило, раз в сутки. Значит, Все документы, которые будут подписаны После включения сертификата в список отзыва подпись у них проверяться не будет. При, при, при проверке будет выходить результат, что подпись неправильная под документом. И, естественно, если есть подозрение или информация о том, что конфиденциальность ключа нарушена, ни в коем случае этот ключ подписи использовать нельзя. Вот, извините. Вот такие вот обязанности существуют у участников взаимодействия. Иногда в нашу техподдержку добрые люди присылают информацию о том, что они там обнаружили токен, на котором лежат ключи и сертификат где-то в ресторане там на улице нашли и так далее если у вас появилась информация о том что вы потеряли свой токен с ключами немедленно сообщите об этом удостоверяющий центр и отзовите сертификаты то есть если даже ваше средство подписи позволяет создавать публикаты ключей да и хранить их копии при вот такой утрате ни в коем случае этими копиями пользоваться нельзя нужно э, создавать новые ключи подписи и выпускать новый сертификат а теперь давайте разберемся что делать если э, кто-то хочет использовать электронную подпись в своем документообороте вариант первый Квалифицированная подпись. Ну, тут понятно, да, на каждого сотрудника, на каждого участника нужно получить квалифицированные сертификаты. Каждого участника нужно обеспечить средствами электронной подписи, сертифицированными. Какие тут плюсы, да? Все, значит, вся юридическая значимость у нас обеспечивается по закону. Да, нам не нужно иметь собственный удостоверяющий центр, и э, электронное взаимодействие э, может быть с, люб с любым контрагентом снаружи организации. То есть если мы э, внутри организации можем каким-то образом там, неквалифицированную подпись использовать, да, то любой документ, подписанный квалифицированной подписи, должен признаваться любым участникам снаружи, потому что ну, по закону. Минусы тут тоже есть, все это стоит определенных денег, и для использования, для вычисления и создания проверки подписи не любой софт можно использовать, а только сертифицированный, который, как правило, тоже стоит денег. Но зато мы защищены законом. Значит, вариант второй. Неквалифицированная подпись. Значит, нужно для этого создать и подписать регламенты и другие нормативные документы между всеми участниками взаимодействия. А нужно развернуть удостоверяющий центр внутри организации, либо использовать услуги внешнего удостоверяющего центра. Есть удостоверяющие центры, которые предлагают услуги по выпуску и обслуживанию неквалифицированных сертификатов в том числе. Значит, с помощью этого удостоверяющего центра выпускаются сертификаты ключей проверки подписи. И важно здесь, что в принципе можно использовать любой софт, любые алгоритмы для подписания документов и проверки подписи. То есть оценка соответствия не нужна. Можно даже зарубежной криптографией пользоваться, да, как, например, есть в Windows свой удостоверяющий центр, да, Microsoft CA или Microsoft Certificate Services, который, собственно, входит в платформу сервер, но его можно развернуть и использовать. И опционально, если количество участников большое, всю, всю эту инфраструктуру нужно обслуживать, есть у нас софт такой для обслуживания носителей ключевых сертификатов, называется RUTOKEN Keybox. Если кому интересно, можно будет провести вебинар с демонстрацией этого продукта. Значит, какие плюсы? Ну, как правило, это может обходиться несколько дешевле, чем применение квалифицированной подписи, и нет ограничений на софт алгоритмы. Минусы соответствующие тоже. Если у вас есть собственный удостоверяющий центр, вы будете нести какие-то затраты на его поддержку, содержание и собственно, его обслуживание. Вот. и э, регламенты должны быть правильными, да, для того, чтобы их э, было трудно оспаривать при э, разрешении конфликтов. Ну и третий вариант э, – простая электронная подпись. Фактически это актуально э, по большому счету с нашей точки зрения между, о, там, в B2C, в таком вот сегменте, да, когда э, у нас клиенты э, это физлица, да, когда риски небольшие, э, но тем не менее вот в системах там интернет-банков до сих пор там мы все э, не каждый день пользуемся вот этой простой электронной подписью, да, когда там по СМС приходит одноразовый код. Вот. Ну, плюсы тут очевидны, что это достаточно дешево, а минусы связанные с надежностью, с возможностями оспаривания и так далее. И вот предъявляются высокие требования к системе документооборота, и сделать надежную, хорошую инфраструктуру достаточно тяжело. Да? Проще в этом случае пользоваться неквалифицированной усиленной подписью. Итак, давайте повторим. Функции электронной подписи – это контроль целостности и неизменности документов. Это установление авторства, то есть кто подписал данный документ, кто является его создателем. И невозможность отказа от авторства. Для этого собственно, служат и сертификаты и проверки подписи. Потому что если у нас подпись собственноручная, можно провести почерковеческую экспертизу при судебном разбирательстве. А при использовании электронной подписи априори считается, что подписавшим документ лицом является, собственно, владелец сертификата включая проверки. Это важно. Значит, на чем основывается доверие? Во-первых, это доверие к алгоритмам хеширования подписи их реализациям, проверка этих реализаций э, при сертификации софта, который используется для э, электронной подписи, ее проверки, выпуска сертификатов и так далее. Очень важный момент это существование ключа, проверки, подписи в единственном экземпляре. Потому что мы, ну, как бы, что такое ключ подписи, да? Это число. Его можно сколько сколько угодно раз скопировать и сколько угодно а, лиц могут им пользоваться. Но а, важно, чтобы он был в единственном экземпляре, и владением было единоличным для того, чтобы а, не, не приходилось оспаривать вот, и отказываться от подписи. Потому что Собственно, ответственность лежит на том, кому принадлежит сертификат. И доверие к сертификату обеспечивается 63-м законом, либо соглашением. То есть это доверие к удостоверяющему центру, которое теми или иными документами регламентируется. Значит, Зачем использовать токены? Для квалифицированной или неквалифицированной подписи. Понятно, что вот это вот длинное число, которое является ключом подписи, можно технически хранить как угодно. Но конфиденциальность этого ключа и его существование в единственном экземпляре можно обеспечить только при использовании специальных аппаратных средств. Почему? Потому что ключ создается на этом аппаратном средстве, он находится всегда с вами. Да? То есть, если вы его сохранили там на компьютере в реестр, доступ к нему может получить фактически кто угодно, кто получает доступ к этому компьютеру. И вашим ключом может воспользоваться другой человек. Если у вас ключ на токене, он всегда с вами, и пользоваться им может только тот человек, собственно, у кого находится токен, и кто знает от него пин-код. Ну и, собственно, совместимость с большим количеством систем электронного документооборота, с различными офисными пакетами и так далее это то над чем мы работаем значит что мы предлагаем мы предлагаем э, использовать в документообороте э, как я это называю настоящую до да, квалифици... настоящую электронную подпись то есть та подпись э, при создании которой используется криптография э, во-первых для квалифицированной подписи это э, средства подписи, прошедшие оценку соответствия, то есть сертифицированные ФСБ версии RUTOKEN ECP-2.0 и RUTOKEN CP-2100. И есть еще другие устройства у нас, там ECP-3000 и так далее. А те токены, которые сертифицированы как средство подписи, сертифицированных версий для усиленной электронной подписи. Можно использовать не сертифицированные средства подписи, как то вот разные модели рутокена ЦП, которые обеспечивают существование ключа подписи в единственном экземпляре и работу с ним в неизвлекаемом режиме. Как тут обстоит с универсальностью? Да. На сегодняшний день существует такое мега универсальное решение. Это связка криптопро CSP версии 5.0. Это последняя версия криптопро CSP, которым вы с большой вероятностью практически все пользуетесь. И его свойство состоит в том, что оно может работать с аппаратной криптографией рутокена cp 2.0. В режиме неизвлекаемости ключа. То есть ключ надежно защищен. Для использования не требуются никакие изменения в инфраструктуре, в прикладном софте. То есть вы просто поставили новую версию криптопровайдера, сгенерировали ключи на токене, получили квалифицированный или неквалифицированный сертификат и продолжаете работать с прикладной точки зрения так же, как раньше. По стоимости это вполне сопоставимо со связкой там старые криптопро и пассивный ключевой носитель. Оно там, если и дороже, то не намного. И э, вот эта вот связка может обеспечивать срок действия ключа подписи до трех лет. То есть, в принципе, может снижать ваши расходы на э, квалифицированные сертификаты, если э, удостоверяющий центр такое позволяет. Вот, собственно, это то, что я собирался вам рассказать, а теперь э, я готов отвечать на вопросы. Я попрошу Андрея их озвучивать, да, чтобы у нас такой диалог был. Да, спасибо, Владимир, спасибо огромное. Сейчас я озвучу. Единственное, я только хотел бы такое свое маленькое мнение дополнить, комплементарно к твоему, что вот как вижу я ситуацию с электронной подписью у потенциальных потребителей электронной подписи, есть два диаметрально противоположных мнения. Одно мнение – это то, что «Е-мое, как вы тут все сложно наградили, это вы наверняка, чтобы ваши продукты продавать задорого, нам нужно какое-то простое решение». А второе мнение – оно, е-мое, у вас тут все сплошное дрявое. с помощью ваших электронных подписей можно все наши квартиры распродать, ну-ка давайте-ка зажмем все законы, там, закрутим гайки, сделаем так, чтобы удостоверяющие центры ничего делать не могли вообще, там, без чиха отдадимся государству, так давайте как бы пойдем в одном направлении. Если зажимать гайки, делать так, чтобы электронная подпись, там, ему было сложно получить, вот как бы проверяли все до, до последней запятой на, на паспорте и ничего лишнего было бы сделать нельзя, давайте делать так. <связь> Если идти в плане упрощения электронной подписи, как там до революции можно было не расписываться, не грамотно оставить крестик, давайте делать так. Но когда а, мы с одной стороны ужесточаем, а с другой стороны упрощаем, получается достаточно странно. Я понимаю, когда этим занимается банк, когда там... Сбербанк позволяет использовать простую электронную подпись, потому что, во-первых, до этого понаписана куча, подписана куча документов всяких, и, в общем, как бы можно принудить пользователя принять результаты того, что получилось. Это раз. А два, помимо вот этих вот обычных смс есть еще и куча дополнительной документации, которая остается в информационных системах банков. А вот когда предлагают с помощью каких-нибудь простых подписей э, подписывать э, серьезные документы, которые могут быть оспорены в суде, ну это на самом деле потенциальная подстава. Э, Андрей, пока Андрей, люди будут слушай, подписывать слушай, слушай, им спа будут Спасибо за мнение, да, спасибо за мнение, давай все-таки перейдем к вопросу, да, ближе к сути. Окей, хорошо. Давайте начнем. Вопросов у нас, я даже не помню, когда в наших вебинаров было столько вопросов, но вопрос технический. Почему такое долгое подписание на ротокенах Bluetooth? Из приложения S-Mobile подписание каждого документа примерно 20-30 секунд. А, спасибо за вопрос. Дело в том, что Bluetooth-канал, тот, который используется сейчас, на текущих моделях ртокен bluetooth он не очень быстрый к сожалению да поэтому ну как бы с точки зрения техники лучше считать хэш собственно в приложении на мобильном устройстве а подписывать уже хэш передавать его на ртукинс по bluetooth видимо там вопрос с хэшированием какой-то не очень оптимальный Спасибо. Ну Вот у нас, собственно, Сергей здесь присутствует из ЭРУС, поэтому мы ему напрямую передаем да, это вопрос да. к инженеру МЭОСа больше. Да. Можно ли подписывать ответы на обращение граждан электронной подписи? А, вы имеете в виду, наверное, обращение граждан в государственные всяческие органы и органы власти, это они не только под, могут подписываться они сейчас уже подписываются единственное что было бы очень неплохо если бы органы власти передавали гражданину эти подписанные документы в электронном виде то есть в виде электронного оригинала сопровождаемого электронной подписью потому что вот эти э, распечатки, да, или PDF-файлики, в которых просто стоит штампик, что документ подписан электронной подписью, э, там сертификат, там, и так далее, они э, сами по себе э, юридической значимости не несут, потому что этот штампик, ну, фактически, он нарисован, да, и проверить подпись под, под таким документом невозможно. Почему госорганы не дают гражданам электронные оригиналы этих документов да, с подписями? Ну, это вопрос госорганам. Я считаю, что должны давать, для того, чтобы можно было проверить. Спасибо. Какие-то дополнительные требования при отправке электронных документов с электронной подписью в организации внешней есть? Нужны ли какие-то дополнительные соглашения для взаимодействия? Или опираемся только на 63 фазы? Ну, фактически, если мы используем квалифицированную подпись, то никаких дополнительных требований быть не должно по закону. Если только эти требования не установлены нормативными подзаконными актами. Вот так бы я ответил на этот вопрос. Okay, спасибо. Если документ подписан электронной подписью через систему электронного документа оборота, но у адресата нет возможности проверить сертификат подлинности, нет интернета, к примеру, приходится распечатывать документы, подписывать собственноручно еще один экземпляр. Я слышала, что можно на документе в виде штампа отобразить сведения о сертификате, но является ли такая подпись действительной? Спасибо. Но ну, я фактически на этот вопрос отвечал, да, что вот такая распечатка со штампом, сама по себе никакой юридической значимостью не обладает. Да? Обладает юридической значимостью, электронный оригинал, подписанный электронной подписью, которую можно проверить. Вот, соответственно, если кто-то хочет проверить эту подпись, да, ну, у нас, слава богу, не каменный век. Найти возможность проверить электронную подпись можно, даже если сейчас, в данный момент, нет интернета. Вот. А бумага со штампиком, она ну, может ознакомить человека с содержанием электронного документа. Вот так бы я ответил на этот вопрос. Окей, okay. для квалифицированной подписи соглашение не, не требуется случай для неквалифицированные и простой. Да, совершенно верно. Квалифицированную подпись можно использовать для взаимодействия по закону. И никакие соглашения не требуются. То есть вы можете направлять документы по закону, да, подписанные электронные подписи, в том числе и в органы власти, они их как бы обязаны по закону принимать. Вот. А... На какие нормы ссылаться о необходимости заключения соглашения в электронном документообороте с, электронно, с, ЭЦП, с электронной подписью между государственными органами, если одна из, одна из сторон отказывается от соглашения? Если мы используем квалифицированную подпись, никакое соглашение заключать не надо. Если предполагается использование неквалифицированной или простой подписи, тогда, ну, как я говорил, либо стороны присоединяются к регламентирующим документам оператора информационной системы, то есть подписывают присоединение к регламенту, так называемое, вот, либо не участвуют в этом взаимодействии в электронном виде, в электронной форме. Если, видимо, если у нас в продаже ключевые носители со встроенной лицензией на СКЗИ Криптопро? Спасибо. Тут э, на самом деле существует некая путаница, да? А лицензия на СКЗИ Криптопро – это э, фактически число, да? а Удостоверяющие центры предлагают э, своим пользователям такую услугу как включение лицензии на CryptoPro CSP в состав квалифицированного сертификата. Вот. А как таковых токенов со встроенной лицензией на SKZI CryptoPro не существует. Вот. При этом есть некое заблуждение, что в токенах, которые работают с неизвлекаемым ключом, есть аппаратная реализация там, провайдера. Это тоже заблуждение, да. Есть аппаратная реализация криптографических алгоритмов, но, собственно, если приложение работает через интерфейс криптоопии, до да, должна быть какая-то программная реализация, которая обеспечивает связь между приложением и аппаратным устройством, которое реализует криптографию. Спасибо. Документ, подписанный квалифицированной электронной подписью по истечению срока действия, остается правомерным и подпись остается правомерной? А, смотрите, у ключей разные сроки действия. Да? Есть срок действия ключа подписи, есть срок действия ключа проверки подписи. Соответственно, мы можем подписывать документ до истечения срока действия ключа подписи, а проверять подпись под документом мы можем до истечения срока действия ключа проверки подписи. Вот для того, чтобы у нас обеспечивалась юридическая значимость документов, подписанного электронной подписью, нужно принимать определенные дополнительные шаги, да, чтобы у нас на большой срок сохранялась вот эта юридическая значимость. И это вопрос я бы еще переадресовал к Сергею Полтеву, да, поскольку компания EOS решает эти вопросы тоже. Спасибо. Необходимо ли использование штампов времени и службы актуальных статусов сертификатов? Значит, по закону, спасибо за вопрос, по закону у нас в современной редакции дано наконец то определение штампа времени, вот, но я в законе нигде не нашел от, никаких требований да, по закону использования штампа времени. То есть закон, если я ошибаюсь, меня, пожалуйста, поправьте, коллеги из удостоверяющих центров. Вот, на мой взгляд, это не очень хорошо, да, потому что создает определенные риски. На мой взгляд, обязательно должна быть метка времени, да, штамп времени в подписанном документе для того, чтобы избежать неких злоупотреблений. Вот. а что касается службы актуальных статусов... Ну, в принципе, в законе тоже этого нет. По-моему, это в документах Минкомсвязи это есть. Это, как, как говорится, регулятор надо выяснять. Но технически, если вы подпишете документ недействительным ключом, там и сертификатом срок действия которого истек, ну... Он не пройдет проверку. Ну, грубо говоря, вот, вот, вот, вот эта вот история с проверкой а, действительности сертификата при подписании, она просто ну, как бы избавляет от э, всяких конфузных ситуаций. От ошибок наверное. Ну, или так. Когда вот человек выбрал это. сертификат, который, которым не может подписываться. Окей, спасибо. Есть ли ресурс, на котором собраны все списки отзыванных сертификатов и или все корневые сертификаты всех удостоверяющих центров? Это ресурсы Минкомсвязи. связи. Списки отзывов они в каждом сертификате, собственно, присутствуют. Ссылки на загрузку списка отзывов. То есть это надо в минком связи искать эту информацию. Окей, спасибо. Имеет ли право федеральное министерство отказывать в приеме документа, направленного на официальную электронную почту от федерального бюджетного учреждения в форматах PDF с визуальным штампом электронной подписи и приложением файла в формате SIG контейнера ЭП усиленная и квалифицированная Отказываюсь причиной направляйте документы, подписанные электронной подписи, только по системе межведомственного электронного документооборота. Спасибо за вопрос. Я, честно говоря, не знаю, как на него ответить. Мое внутреннее убеждение говорит о том, что в соответствии там, с федеральным законом отказывать права не имеет. С другой стороны, там, возможно, существует какой-то подзаконный акт, по которому можно общаться только через СМЭФ. Не, не могу определенно ответить на этот вопрос, простите. Ну, то есть, да, тут вопрос не совсем про признание электронной подписи, а именно про формат электронного документа Ну, и да, и про регламенты взаимодействия. Спасибо. А, вот тут очень программный вопрос, такой объемный. Какое программное обеспечение является сертифицированным? Каковы правила этой сертификации? И кто имеет право выдавать такие сертификаты? Спасибо за вопрос. Значит, давайте начнем с конца. Я так понимаю, что речь идет о программном обеспечении для создания проверки электронной почты, То есть это... Средства электронной подписи и средства удостоверяющего центра. Такие сертификаты выдаются регуляторам, каковым является ФСБ России. То есть продукт, который используется для создания и проверки квалифицированной подписи, должен пройти сертификацию ФСБ. И поставляться в соответствии с формуляром и правилами пользования на данный продукт, который, собственно, комплект сопровождающих документов к сертифицированному средству должен быть, в том числе там, номера определенные и другие документы. Вот. Правила этой сертификации это сертификация не обязательная, а заявительная, да. То есть разработчик средства подписи имеет право заявиться на сертификацию, да, и пройти ее, называется, в добровольном плане. Вот. Как-то так. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Спасибо. Какие существуют способы удостоверения и и э, ау, pardon, какие существуют способы удостоверения аутентичности электронного документа в процессе архивного хранения, срок хранения свыше 10 лет. Как быть, если необходимо конвертация документа или метаданных в новый формат? О, давайте я в теннис и футбол поиграю. Сергею Полкиву переадресуют вопрос как человеку, близкому к электронным архивам. Сергей может прямо сейчас у нас ответить? Да, выключить. если он да, с нами. Да, если он нас слышит, и включит микрофон. Да, коллеги, здравствуйте. Значит, тут наверное, если коротко, то есть отдельное решение и методология, ну, там есть определенные методологии, есть решение нашей компании для архивного хранения, для долговременного хранения. А, наверное, будет лучше, ну, я, наверное, в своей части попробую тогда пару слайдов на эту тему показать. То есть есть некая методология, а, как мы, соответственно, упаковываем а, а, документы. Давайте в дела, я пока и... на следующий вопрос отвечу, пока там Сергеем связь устанавливается, прочитаю его сам. Нужно ли в локальных актах, инструкциях по делу, по производству оговаривать использование электронной подписи? А... Опять же, смотря какую электронную подпись используем. Если квалифицированную, то не обязательно, ну, наверное, желательно. Если неквалифицированная подпись, там нужен весь комплект документов для применения электронной подписи неквалифицированной подписи, чтобы обеспечить ее юридическую значимость документов в смысле значимость, а не подписи. Окей, спасибо. Так, в случае получения э, УКЭП в аккредитованном УЦ на на ЦП 2.0, сертификат ФСБ, гарантируется ли неизвлекаемость закрытого ключа, хранящегося внутри защищенной памяти на ЦП 2.0, и с помощью чего, каких механизмов? Спасибо за вопрос. А, тут... А... Вопрос на самом деле достаточно широкий. Это зависит от того, при помощи каких средств эти ключи создаются. То есть, если э, э, ключ создается средствами самого рутовкиного ЦП 20 тогда э, неизвлекаемость закрытого ключа различными там программными способами э, гарантируется, да, поскольку отсутствуют программные интерфейсы вообще. Э, заточенные на то, чтобы значение этого ключа получать. То есть ключ работает только внутри токена и э, никогда не покидает память токена. Вот. Значит, э, с помощью каких механизмов, ну, там я не хочу сейчас вдаваться в технические подробности, да, но пока... Операционная система токена. Ну, а это достаточно общий ответ до да, что операционная система токена не имеет функций, предназначенных для извлечения ключа подписи вот. и соответственно операцион... код операционной системы до да, в процессе сертификации токена до да, был проверен лабораториями фсб о чем собственно сертификат и говорит, что оценку соответствия прошел и соответствует заявленным характеристикам. Спасибо. А, это первый вариант рассмотрел. А второй вариант создается в виде файлового контейнера. Ну, я, я, я рассмотрел извлекаем. вариант, когда, собственно, мы про неизвлекаемый ключ говорим. Угу. А все остальное это уже все остальное. Окей. Согласно части 1, статьи 10 63 ФЗ, участники взаимодействия обязаны не допускать использования принадлежащих им ключей электронных подписей без их согласия. Означает ли это, что при условии согласия владельца электронной подписи он может передать свою электронную подпись для использования другим лицам? Спасибо за вопрос. Отличный вопрос, да, потому что это повседневная практика, да, когда директор отдает там свой. Свой токен с ключом, да, кому-то, чтобы он там пошел, подписывал какие-то документы. А 63 ФЗ на самом деле не, как вы, не не регламентирует, да, передачу ключа своего третьим лицам. А тут получается некий юридический казус, да, допустим, кто-то действует по доверенности, да, кому-то даны некие полномочия на какие-то действия до да, подписания каких-то документов в связи с этим человеку выдается собственно доверенность на выполнение этих действий которые подписывается руководителя вот при этом человек ставит под документом отнюдь не подпись руководителя, а свою собственную подпись, да, и несет ответственность за содержимое этого документа самостоятельно, поскольку она подписана его собственноручной подписью, когда мы говорим про собственноручную. Вот. Когда мы говорим про электронную подпись, ну, вообще говоря, директор там, может там, дать секретарю токен свой с, с ключом подписи, для того, чтобы секретарь в его присутствии подписал некий документ. Да, ну, если там директор, грубо говоря, не очень хорошо понимает во, всей этой, во всем этом IT, да, есть специально обученный человек, да, который под контролем, собственно, владельца ключа может в его присутствии подписать документ. Вот. На эту тему у Гарант Экспресса можно поискать была хорошая статья с юридическим обоснованием такой точки зрения. Спасибо. Спасибо. Так, э, вопрос, э, почему у них ЭЦП-аббревиатура? Нет же такого понятия. Я так понимаю, это вопрос про название линейки. А -а -а, спасибо за вопрос. На самом деле, э, тут тоже есть некий казус, да, э, ну или не казус, но двоякость такая. А закон у нас действительно об электронной подписи, 63-й. Да, первый был об электронной цифровой подписи. Но при этом, если вы возьмете ГОСТ на алгоритм подписи, там ГОСТ, этот самый 3410, да, который 3411, вы в документе государственного стандарта прочтете именно про электронную цифровую подпись. Поэтому как бы, с нашей точки зрения нет никакой ошибки чтобы употреблять э, словосочетание «электронная подпись» или «электронная цифровая подпись». Спасибо. Спасибо. Так, известны ли вам прецеденты, когда в суде оспорили бы факт наличия квалифицированной электронной подписи в документе по причине того, что электронная подпись была создана в нарушение условий эксплуатации СКЗИ, не сертифицированные СКЗИ, не лицензионной СКЗИ, а, без наличия АПДМ, АП... АПМДЗ МДЗ, да. ДЗ на ПВМ, без проведения обязательной процедуры корректи... корректности встраивания из исказы и так далее? О, спасибо за вопрос. О, к сожалению, о, я не практикующий, или к счастью, я не практикующий юрист, да, так глубоко судебную практику не изучал, поэтому могу ответить так. Мне лично, Владимиру Иванову, такие случаи неизвестны. Вот, я не буду утверждать, что существуют люди, какие, которым... Не буду отрицать существование людей, которым такие случаи известны. Вот. Надо специально изучать судебную практику. Я ее настолько глубоко не изучал, извините. Ну, теоретически, наверное, да, возможно. По, по, по крайней мере, по-моему, какие-то были решения, связанные с тем, что о -о -о, использовалось вредоносное ПО, там, что-то такое. Если обеспечить сотрудников компании квалифицированной электронной подписью для подписания кадровых документов, то каким образом предоставлять эти документы при выездной проверке, ну, то есть те документы, которые подписаны электронной подписью? Фактически, если мы говорим об электронном документе, подписанном электронной подписью, то если нам нужно проверять эту подпись, да, предоставляться, она должна, документ предоставляться должен в виде электронного оригинала подписанного в электронной подписи. для удобства проверяющих, да, наверное, можно еще и на бумаге. Ну, я э, не являюсь истиной в последней инстанции, да, там в плане вот таких вот вопросов. Сразу там прошу прощения у всех. Вот. А при этом вопросы подписания кадровых документов сейчас э, вообще. По -по -по -по -по -по под вопросом находится. Да, там я знаю, происходит какой-то эксперимент по применению электронной подписи в кадровом документообороте. Вот. И там не все так однозначно. Да, действительно, такой эксперимент начался. Есть закон, принятый Государственной Думы. Можете поискать на их сайте. Вот. А, в принципе, тут можно дополнить только одно, что все удостоверяющие центры, агрегитованные, обязаны предоставлять ключи проверки электронных подписей, и проверяющие могут самостоятельно проверить любой электронный документ, который вы им предоставите, подписанный, квалифицированный. Нет, тут, прости, ты что-то не то сказал. А, ну, если у них есть подписанный документ с электронной подписью удостоверяющий центр спорта. тут ни при чем совсем есть электронный Нет. документ есть подпись под ним в подписи а, содержится квалифицированный сертификат для того чтобы проверить подпись под документом то есть э, я считаю что при проверке такая техническая возможность обязана быть обеспечена проверяющим спасибо давайте следующий вопрос okay. Можно ли считать переписку в корпоративной почте по умолчанию подписанной простой электронной подписью? Пользователь ведь входит в домен с использованием пароля, уникального кода, известного только ему. Или подразумевается, что код-секрет пароля простой электронной подписи должен проставляться в каждом случае подписи э, такой электронной подписи, Например, как подтверждение каждой банковской операции смс-паролем. Если организация внутренним документом определит, что использование электронной почты равносильно применению простой электронной подписи, то такой вариант простой электронной подписи допустим или нет? Спасибо за вопрос. Тут, на мой взгляд, в вопросе упущено то, на что я упирал, что называется, внимание. Это на возможность определения лица, подписавшего электронный документ. Это раз. Во-вторых, на регламент применения простой электронной подписи в организации. То есть, если вы соответствующими документами вот эту всю историю обложите, да, порядок применения простой электронной подписи в организации и документы, которые бы обеспечивали определение лица, подписавшего документ, грубо говоря, там, приказом директора э, присвоения э, этих самых логинов пользователям, да, такому-то конкретному пользователю, присва... или там, по списку присваивается вот, таки, вот такой логин, да, и каждый, во-первых, это должен быть документ внутренний в организации, во-вторых, Каждый должен там, подписаться вот под этим порядком, да, что он его принимает. Тогда, э, да, почему нет? Тогда это может считаться простой электронной подписью. При этом, собственно, вот этим самым кодом да, будет являться доменный пароль, да, который использует пользователь, который он, опять же, обязан хранить в секрете и так далее. То есть, если... Uh, у нас человек получает uh, доступ к своей учетной записи, а ты имени этой своей учетной записи производит какие-то действия, это может при uh, определенных условиях, да, перечисленных, uh, приниматься в качестве простой электронной подписи. Спасибо. Окей, okay. uh, спасибо. Uh, в случае использования на ЦП 2.0 в режиме неизвлекаемости ключей в связке с СКЗ и Криптопро 5, где будет подписываться электронный документ в Криптопро или в на ЦП 2.0 к вопросу о недостаточной производительности подписи на токен. Ага, спасибо за вопрос. Ну, в такой связке на самом деле происходит разделение труда. Криптопро 5 считает хэш. То есть это то, на что уходит основное время, да, считать хэш от документа. А подпись, докум... а подпись хэша уже происходит э, на токене. Соответственно, э, время выполнения операции на рутокен CP2.0 в среднем там 0,3 секунды. Вот. То есть это не низкая производительность токена в плане подписания, это низкая производительность в плане хэширования да, в плане хэширования. То есть хэширование достаточно такая ресурсозатратная операция, поэтому в случае больших документов их, конечно, хэшируют программе. Либо в CryptoPro5, либо там у нас в библиотеке по CS11. Либо так, либо так. Спасибо. Спасибо. Ну дальше не вопрос, а просьба. Разошлите, пожалуйста, участникам презентацию, конечно. А вопрос судьбоносный. Поделитесь, пожалуйста, мнением о судьбе большинства аккредитованных удостоверяющих центров после внесения поправок в 63 ФЗ, которые вступят в силу 1 июля 2020 года. Ну... Высказывать свое личное мнение, ну, я не уполномочен, скажем так, высказывать мнение там компании, да, да, и, собственно, высказывать личное мнение тоже я бы сейчас не стал, да, потому что время у нас такое переменчивое, да, вот сейчас опять приняли федеральный закон о переносе вступления поправок. А там, ну, как бы, либо шаг, либо поди что-то будет. То есть, это либо и шаг, либо поди Время путаюсь. Вот, поэтому, ну, я бы... Я уже не зарекаюсь, да, и какие-то оценки не даю. Извините, простите. Окей. Так, ну тут было уточнение, имеется в виду именно электронный документ на электронную почту гражданина. Это, видимо, к вопросу об ответе государственным органам с документами, подписанными электронной подписью. Но тут, собственно говоря, уже ответ был дан. Совместима ли ваша система с LibreOffice? Да, совместимо LibreOffice умеет подключаться... Через библиотеку по КЦС 11 к средствам подписи, можно протестировать. Мы э, предоставляем организациям наши продукты для тестирования, для выяснения собственно возможности интеграции и взаимодействия с тем прикладным софтом, который используется. Спасибо. Спасибо. Так, как решается вопрос электронной подписи через терминальную сессию, с использованием токенов с неизвлекаемыми ключами. Проблема. Из терминальной сессии токен не может обратиться к криптопровайдеру на моей терминальной станции. Ваша техподдержка говорит, что я для этого должен пробрасывать доступ к своему удаленному ПК, с которого подключаюсь к своей терминальной станции. Но это же небезопасно, я должен открыть дополнительные порты, чем ставлю под угрозу компроментации всей терминальной станции и т.д. Когда мы говорим о терминальной станции, мы говорим чаще всего о протоколе RDP. Да? Значит, сам по себе протокол RDP инструктивно. И, и давайте я вот так вот это самое. Я этот вопрос понял так, что у вас есть некая машина удаленная, в которой э, подключен токен, да, где установлен криптографический. Вы со, своей удален... вы со своего компьютера открываете терминальный сеанс на этой машине и пытаетесь подписывать документы. То есть, фактически, вы работаете с токеном, которого у вас в руках нет, который где-то там в офисе находится. Так вот, значит, сам по себе протокол RDP не имеет функций, работы с смарт-картой или токеном, которые являются удаленными. То есть там ради безопасности сделано так, чтобы была технически невозможна такая работа. То есть это даже тут наша техподдержка тут озвучивает, скажем так, точку зрения разработчиков протокола RDP которые не предусматривают такую возможность. То есть у вас должен быть токен в руках, вы должны пробросить его в свою терминальную сессию, а при этом канал у вас, естественно, должен быть защищен. То есть либо у вас этот RDP должен идти шифрованный, либо этот RDP сеанс в VPN-туннеле должен существовать. Вот. при этом, ну, по-хорошему, это должна быть гастовая криптография для защиты канала. Сертифицированная при этом. Спасибо. Спасибо. Правильно я понимаю, что в случае, если закрытый. 0 что закрытый ключ ни при каких обстоятельствах не покидает защищенную область памяти ROTOKEN и подпись электронных документов будет осуществляться непосредственно на ROTOKEN 20 Все верно. Если ключ был сгенерирован самим токеном у себя на борту, то он не покидает память при подписании. Да, И подпи подписывать можно либо хэш снаружи пришедший, либо документ, если он небольшой. То есть, чтобы и хэш посчитался на борту, и подпись произошла на борту. То есть, возможно, оба варианта. И подписание внешнего хэша для больших документов, и одновременное хэширование для небольших. Спасибо. Добавлю, что это верно не только для рутокена ЦП 2.0, но и для всех остальных токенов линейки рутокена ЦП. А... Содержит ли рутокен API алгоритмы цифровой подписи, соответствующие ГОСТ? Uh, спасибо за вопрос. Давайте я поясню о, на, на, на тему uh, API, да, или API, или интерфейс прикладного программирования. Значит, существуют два наиболее распространенных uh, интерфейса, такие как Microsoft Crypto API, то есть это нативный uh, API, windows да и есть еще э, такой интерфейс называется пики 11 или пcs 11 это такой тоже промышленный стандарт де-факто э, проприетарной компании RSA. Собственно, и, и и тот и другой э, и, той, и другой api они реализуются да, различными способами Соответственно, в библиотеке, которая реализует API по PCS11, да, есть реализация гостовых алгоритмов в качестве, в частности, хеширования и подписи. Да? И существует возможность обращения к алгоритмам подписи гостовым, которые реализованы аппаратно на токене. То есть есть аппаратная реализация криптографии на самом токене и есть API, через которое происходит это э, обращение. Собственно, сами рутокены ЦПС одержат в себе э, необходимый набор криптографических алгоритмов ГОСТовых. Да, это и хеширование, это и электронные подписи, это проверка электронной подписи и симметричное шифрование соответствующих ГОСТ. Да, о чем имеется сертификат ФСБ. Спасибо. А, как решается вопрос электронной подписи больших объемов документации, более 30 мегабайт, с использованием токена с неизвлекаемыми ключами? Проблема в формировании дайджеста хэша, который в этом случае криптопровайдер токена сформировать не сможет. Надо ли в этом случае проводить исследование на корректность встраивания и подтверждать это? а Ну, я уже частично отвечал на этот вопрос. Спасибо за него. Значит, когда у нас документ большой, да, хэшировать его приходится программно. Вот. При этом, если э, мы используем там то же самое Криптопро э, 5.0, связки Сурдоки на cp 2.0, то там уже э, в самом, собственно, в самих правилах пользования в формуляре э, крипто про 50 до обозначена возможность применения RTOKEN sp20 качестве активного вычислителя вот то есть тут если только речь идет о корректности встраивания крипто CSP в приложение, вот то же самое там у других крипто провайдеров. соответственно реализация хэширования есть и в нашей библиотеке по pcs11 Соответственно, если вы этой функции пользуетесь, то дополнительного, дополнительной оценки влияния проводить не надо. Да? А, собственно, встраивание СКЗИ должно осуществляться в соответствии с, правил, с правилами пользования. Спасибо. Спасибо. Так, вот следующий вопрос, на мой взгляд, он тянет на отдельный вебинар. А какие из моделей RUTOKEN работают, работают только в режиме с неизвлекаемым ключом? И какими нормативными требованиями продиктована необходимость работы токенов в режиме с неизвлекаемым закрытым ключом? Насколько помню, в 63 ФЗ достаточно обеспечить конфиденциальность закрытого ключа электронной подписи, а вот способы реализации конфиденциальности закрытого ключа электронной подписи нигде не указаны. Ключи электронной подписи могут быть хоть на токене, хоть в реестре операционной системы, хоть в облаке. Спасибо за вопрос. Вопрос хороший и правильный. Значит, моделей RUTOKEN, которые работают исключительно в режиме с неизвлекаемым ключом, не существует. То есть те модели токенов которые поддерживают работу с неизвлекаемым ключом они также могут использоваться и в режиме хранения контейнера до да, с ключом подписи с извлекаемым ключом значит нормативными требованиями необходимость работы в токенов в режиме с неизвлекаемым ключом нормативных таких требований в принципе нету, потому что их нету там не в 796 приказе, нет нигде. да, Но тем не менее, такой режим использования существенно безопаснее, чем режим использования токена с извлекаемым ключом в принципе в принципе никто не обязывает принимать применять для электронной подписи неизвлекаемые ключи мы считаем что так делать правильно и это хорошая практика а вместе с этим например в европейском союзе существует аналог 63 ФЗ. Это директива об электронной коммерции, в которой, собственно, тоже есть определение квалифицированной подписи. И вот по европейской директиве квалифицированная подпись может вычисляться только там специальным девайсом, как то токеном, смарт-картой, HSM и так далее. При этом это должен быть, там, это устройство, сертифицированное. Сейчас я могу там поискать, если хотите, формулировки, как это сформулировано в директиве, но я думаю, что это не обязательно. Вот, То есть фактически по европейскому закону квалифицированная подпись может вычисляться только вот таким образом, да, а не программным способом. Спасибо. Спасибо. Так, возможно ли одновременное содержание ключей в одном рутокен по ГОСТ и РСА? Спасибо. Да, конечно. Возможно и РСА ключи, и ГОСТ ключи. Много ситуаций бывает, когда компания внедряет документооборот и аутентификацию, да, там. И при этом у человека на токене RSA ключ для аутентификации имеется, и, собственно, ГАСТовый ключ для подписи. То есть никакими документами это не запрещено. А и технически а -а -а. возможно, естественно. Спасибо. А -а -а. Спасибо. Можно ли подписывать в системе электронного документа оборота документы, усиленные квалифицированной электронной подписью, которая выдана удостоверяющим центром для работы с системами федерального казначейства? Спасибо. Ну, собственно, если этот удостоверяющий центр является аккредитованным удостоверяющим центром и выдает квалифицированные сертификаты, то я не вижу никаких препятствий для применения вот таких ключей, таких сертификатов для подписания. Спасибо. Андрей, ты микрофон выключил. Так, прошу прощения. Но это, наверное, вопрос скорее Сергею следующий. Можно ли подписанный документ в деле... То есть э, система электронного документа оборота дела со штампом электронной подписи в формате PDF отправить адресату по электронной почте. Спасибо. Можно я вместо Сергея отвечу? Отправлять можно, но подтверждать юридическую значимость этого документа не получится. Спасибо. То есть тут нужен электронный оригинал с подписью для того, чтобы можно было ее проверить. Минком связи имеет ли Минком связи какой-то онлайн ресурс, например, по протоколу SOAP, по которому можно было бы узнать владельца ключа, подписавшего электронной подписью документ? Спасибо за вопрос. Значит, такого ресурса нет, да, потому что во-первых владелец ключа подписавшего то есть владелец ключа которым подписан документ информация о нем содержится в квалифицированном или в неквалифицированном сертификате который прилагается к документу подписанному подписью вот соответственно проверяющая сторона проверяя действительность этого сертификата, как раз и устанавливает, определяет лицо, подписавшее документ. То есть в сертификат написано: там Петров Сидор Васильевич, там ИН такой, тот самый СНИЛС такой, адрес такой и так далее. Вот информация о владельце ключа, которая содержится в сертификате и Никакой онлайн ресурс для этого не нужен, за исключением служб, собственно, проверки сертификатов самих, то есть этих списки отозванных сертификатов или и, или OCSP. Спасибо. Спасибо. Так, где можно прочитать про формат файла электронной подписи? Рутокин API имеет функционал для чтения подобных файлов? Спасибо за вопрос. Значит, для электронной подписи могут использоваться контейнеры различных форматов. Да? Более того, существуют форматы документов, которые позволяют вставлять туда прямо в документ электронную подпись. То есть есть два основных вида. Это присоединенная подпись и отсоединенная. Собственно, присоединенная подпись, она включается внутрь документа, а отсоединенная лежит рядом в виде файлика. Вот. Можно погуглить форматы таких вот контейнеров. да, Это формат по КЦС номер 7, или по-другому он называется CMS. Либо это форматы контейнеров усовершенствованные, так называемые CADIS-форматы. Вот, в RUTOKEN API, собственно, реализован формат CMS, и можно вычислять CMS-подпись. Спасибо. Спасибо. Вот, если какие-то да. как, какие такого рода вопросы вот есть, лучше на самом деле там написать на адрес электронной почты, да, чтобы мы... Там давали какие-то ссылки, да, для того, чтобы не, при, не приходилось по, по, по, по, по поисковикам лазить и собирать информацию. Мы подавали ее в почте. Так, следующий вопрос, собственно говоря, он уже был немножко по-другому сформулированный на тему. Можно ли содержать на одном носителе ключи разных криптографий ГОСТ и РСА? Поэтому уже... Слышали, что да? Представитель ЭОС успеет выступить. Мы вот сейчас как раз думаем над этим вопросом, потому что мы готовы разговаривать и дальше. Вопросы почти подошли к концу. Они оказались очень объемными, но это то, что вас действительно волнует. Давай, Андрей, да, да, да, так, на то хотела... самое. Значит, э... да. Про поддержку хэширования подписи по зарубежным алгоритмам. Рутокен ЦП поддерживает RSA. Значит, по поводу федерального казначейства выдает сертификаты только для использования в казначейских системах. На самом деле адресуйте этот вопрос Минком Минкомсвязи да, официальным путем. И вам ответят Минком связи, который собственно, регулирует применение квалифицированных сертификатов. Вот, потому что казначейство – это казначейство, а регулятор – это регулятор. Вот. Ну, собственно, вроде все с вопросами. А сейчас я, собственно говоря, дам слово Сергею, который продолжит, ну и, собственно, выступит в да. завершающем. А я хочу, в свою очередь, поблагодарить за внимание, за отличные вопросы. Никогда я не отвечал на столько вопросов сразу, Супер, вы, вы отличная аудитория, спасибо. Если какие-то вопросы остались, присылайте, пожалуйста, вот на адреса электронной почты или в чат, мы, может быть, ответим в конце вебинара еще на какие-то вопросы, если они будут. Спасибо. Все, на этом э, я прощаюсь с вами, как минимум, до вопросов Сергею, передаю ему микрофон. Коллеги, добрый день. Я кратко проанонсирую следующую часть нашего вебинара которые мы перейдем к системам документа оборота. О чем собирались поговорить? Сделать небольшой обзор аналитических материалов по системам документа оборота. Поговорить, почему документооборот даже внутренний, оставался до недавнего времени в бумажном виде. Если для перехода к электронным документам потребуется модернизация или внедрения системы документа оборота, то, как оценить затраты и возврат инвестиций. И, конечно же, о решениях компании EOS для безопасной работы с документами в электронном виде. Здесь на слайде некоторые из последних отчетов по работе с документами. В материалах презентации есть цифры. Возможно, они будут полезными для оценки возможного эффекта, от внедрения или расширения контура системы документа оборота. Но если коротко, то в среднем ситуация за последние 10 лет не изменилась, и по-прежнему заметная часть взаимодействия происходит в бумажном виде. Соответственно, для оценки эффекта от расширения контура системы документа оборота, мы с вами попробуем заполнить вот примерно такую таблицу с основными расходами, и источниками возврата инвестиций для системы документооборота, чтобы оценить инвестиционную привлекательность такого проекта. Поговорим более подробно, почему заметная часть документов по-прежнему внутри организации существует в бумажном виде. Здесь на слайде основные, наиболее частые причины. И отдельно поговорим о вопросах хранения электронных документов. В частности, здесь на слайде схема формирования контейнера передачи, которую мы рекомендуем создавать в рамках концепции архивного хранения. Здесь схема передачи электронных документов в систему архивного хранения. Примерно так мы предлагаем этот процесс реализовывать. Также поговорим о нескольких примерах быстрого расширения контура системы документооборота нашими заказчиками. Так, в этом примере Руководители организации получили доступ к мобильным приложениям, а сотрудники, у которых не было возможности работать в системе документооборота, стали, стали использовать настройку AdSign для подписания файлов из офисного приложения электронной подписью. Вот примерно так выглядит схема похожего процесса и лист согласования, который сформирован непосредственно в Microsoft Word. И примерно таким образом выглядит наше мобильное приложение для работы с документами. Для электронной подписи применяется Bluetooth-токен, Retoken, cp 20 И другой пример. Буквально за несколько дней было организовано расширение контура таким образом, чтобы все согласование внутренних документов происходило с помощью системы дела. И в рамках нашего следующего вебинара мы как раз поговорим более подробно и продемонстрируем, как работать с электронными документами в системе дела от момента создания документа до момента передачи на архивное хранение. Надеюсь, что вам будет интересно. До встречи на нашем следующем вебинаре 9 июня. Спасибо двум нашим докладчикам, спасибо вам, я не знаю, я не помню, чтобы у нас так долго шли вебинары, и чтобы ответы на вопросы делились бы практически столько, сколько вебинары. Вы действительно потрясающие слушатели и действительно были потрясающие, интересные, правильные вопросы. Спасибо всем, хорошего дня, до свидания.